Я единственный, наверное, юрист, который пошел против этой системы. Я никогда не признавал эти власти, хотя, честно вам скажу, я много лет в системе отработал сам, и я знаю эту систему изнутри. Вот Многие говорят, вот, надо с ней бороться, надо ее ломать, надо это... Да нет, ничего не нужно делать, нужно просто полюбить и все. Я работал в милиции, я работал судебным приставом, я работал даже директором коллекторского агентства. Работал юристом уже э, непосредственно против вот этой банковской системы. У меня подозрение, что идет обратное слияние языков в, в один, в телепатический. Непонятно ощущаю, про тебя что-то говорят, и ты ни ничего не понимаешь, и при этом уши горят. Такое ощущение, как вот тебя отчитывают в школе. Видите, отношения отношении меня уже пытаются применить Адемте. силу. Видите? Адемте. Видите Адемте. уже? Уже сил. Раз такая пьянка, приглашены итальянские гости. и презенту Антон. Сургут Сургутнадзор. Это вообще мост между Барбарбанко и Антоном. Ассортимент документов был расширен. И не оплачивать штрафы. Как ни странно, это все сработало. Об этом явлении стали замечать правительство. По сути, меня признали живым через суд. Он живой. Статус более высокий. В контакте с некоторыми итальянскими адвокатами послала военный приказ. остановить прекратить действия против своего народа. Комиссия по ценным бумагам. Кто подписал? В каком статусе? Живая женщина или персона? Через агента, да? Через агента, да. В общем, из одного персона она сделала двоих. Абсолютная печать. Нам не нужны документы. В итоге их и не будет. То же самое у нас в России происходит. Не хотим, чтобы нас кто-то порабощал. А по какой причине я должна спрашивать у системы, могу ли я... Какой-то документ купить за один грамм золота. А у меня нет золотых зубов. Вся ваша деятельность безаплатна. Да, без агрессии. Можешь. Народ. Вручен. Прокуратуре. Они спрашивали у живых людей, что нам делать дальше. Я просто пришел на почту, а там губернатор без губернии. Нам пытаются навязать маски. И Это международный скандал. Я заявляю это как юрист. я могу вызвать сейчас также полицию на полицию. На месте преступления. Ни Родины, ни Флага, которые продали свою Родину. Этот протокол, он в печку сразу же. Вот и все. До суда он не доживет. Я судьям говорю в лицо. Что они никто, и звать их никак. У меня судьи в рясе, ряженые. Некоторых даже до слез довожу. Они теперь должны доказать, что они являются гражданами Российской Федерации. А в этом удостоверении у него наклейка просто. От бутылки водки. Им нужно кормить свои семьи, но не такой ценой. Ну, Ты понимаешь, что ты идешь на преступление? Он сказал, да, я понимаю. Нюрнбергский трибунал номер два, не за горами. Уже собирают подписи. Я-то освещаю, а где твои аудио, где твои видео, где твой освет? Многие спят, потому что они не видят. Сидит, То есть люди просыпаются Так тебе надо вещать на всю страну Система рухнет, она просто рухнет